Всем привет! С вами Ольга Дьяченко и канал Ближе к телу. И сегодня мы с вами будем шить полосатый бюстгальтер. Бюстгальтер из полосатой сеточки. Так как вы уже знаете, как заготавливать бретели, как обрабатывать срезы эластичной тесьмой, как собирать детали, как пришивать тоннельную ленту, то есть работа с застежкой. Поэтому сегодня будет такое легкое видео для расслабления. Ну что, погнали? Ну что, друзья, вот так вот легко и просто, и главное, быстро можно сшить прекрасный, простой бюстгальтер из э, декоративной сетки. А я с вами прощаюсь, с вами была Ольга Дьяченко и канал Ближе к телу. До встречи на следующих уроках.